Я-я-я! Рисование! Что ж, да, ебанду висит? Бля, чё за хуйню вы несете, в робля? Да! Папа свинь читает газету. Можете взять газету, когда я дочитаю? Ты ч ⁇ охуел? Ты чё охуел? Ты чё, блин? Так, что будем рисовать? А, хуй его знает. Хороший выбор. Нарисую вишневое дерево. Ох ты! <смех> Папа. Пиздец, но ну ты вообще такой даун, ебать! <смех> да, Пепа. Сунь пальчик в краску и приложи к дереву. Да как ты заебал? Что? <смех> <Всё>, картина готова. <смех> Ура! Ура! Кукуёте! Кукуй, ёптай! Кукуй, ёптай! Да пошли вы нахуй, блядь, пидарасы, блядь! Нахуй! Нахуй ты, блядь, я сказал тебе, блядь! Нахуй, сука! Ты, блядь, заеболый! Я... О нет, утки оставили следы на картине. Блядь! Что у вас за шум? Ой, мам, не бей! Ой, ой!